Всем привет! Это Румлика готовим с клеву, то есть со мной. Так, сегодня мы будем готовить замечательный супчик для всех. Так, у нас есть все ингредиенты, вот там морковка, куриные ножки для бульона, картофель, ножик, потом соль, ну и вот как кастрюля с водой. Не хватает лишь одного ингредиента. Это с, э, всякие там салаты, приправы. Но это как бы не обязательно. У меня такой простенький супчик. Давайте начинать. Для начала надо очистить картошку. Ну, она у меня очищенная. Потом надо сварить бульон. Вот, надо взять одну куриную ножку. И положить ее супчик сейчас все будет так продолжим ну вот я уже положила осталось только включить вот, плиту плита включена суп варится так ну пока он варится конечно надо его посолить надо взять ложку ложку у меня Ой, есть Ой, ну, ложка у меня есть. Соль у меня там тоже есть. Сейчас, только я морковку уберу. Она немного мешает. Ну, вот. Это соль. Там вот, беленькая. Сейчас я ее высыплю. Соль уже внутри. Так. Так. Чтобы соль равномерно по кастрюле, как можно сказать, растворилась, надо ее помешивать иногда. Так, вот так вот помешали. Все. А вода уже горячая. Можно добавлять другие ингредиенты. А для начала понадобилась бы картошка. Только для этого ее надо порезать на кусочки. Сейчас порежем. Вот у меня ножик. И пять картофелин. Сейчас все будет. Так, вот я порезала картофель. Осталось его закинуть. Ой, он слепается слегка, но это ничего такого. Потом надо будет кого-нибудь накормить им. Этим супчиком. Мне кажется, не всем это понравится. Ну, ничего. Так, так, так. Так. так. Так. Картошка. Так, все, весь картофель мы положили. Теперь надо его помешать. Ой, привет, Клеу. Что делаешь? М -м, я суп готовлю. Чего чего ты делаешь? Суп готовлю. На видео снимаю, вон, видишь. Подожди, ты что, камеру включила, да? Чё ты нас не предупредил? Вообще-то тут как бы одета неправильно. Все, давай, выключай, выключай камеру. Выключай. выключай. камеру я говорю. Да подожди ты, я пошла. Хм, можно сказать, я камеру вытащила еле-еле из ее рук, так как она недовольна, что мы снимаем. Но ничего, всем видно, все, да? Надеюсь, да? Все видно, да? Так, ладно, продолжаем. Так, ну вот суп у нас варится, осталось добавить э, морковку э, Ну и салат не обязательно, как вы слышали Ну я постараюсь что-нибудь сделать Так, сейчас я морковки тут порежу Ну, точнее, почищу Подождите Так, всем привет Я опять здесь с вами я вот тут вот пока резала морковку. И я достала салат. Я в магазинчик быстро сбегла, который у нас там за уголком. Так, ну, во-первых, нам надо закинуть морковь. Так. Выглядит э, очень странно, потому что морковь как-то плавает на поверхности. Но это ничего. А теперь салат я его помыла. О! Вот. Так. так вот так вот все супчик надо поставить на полный максимум и подождать пять минут. А пойду пока вам покажу, что у нас в квартире и как она вообще выглядит. Так, ну мы как бы подошли ближе к выходу. Девчонки, привет, скажите мысли привет сказать я тебя разве давала съемку <как> не вредничай так ну, вот тут у нас венера сидит привет это Элизабет. всем хай это наша подруга новая честно говоря не знаю как тебя зовут ну как обычно моё имя все забывать так ну ладно так, так, так. это кладин так подожди ты что делаешь Видео снимаю. Убери камеру. Да ладно тебе. Так, пока быстро перебежим к Фрэнке, который лазит сейчас э, в компьютере. Что ты делаешь? Ничего. Так, это твайло. А вот это это Лорна у нас. Так спит. Что, что, что, что случилось? Опять ты? Я тебе разве тогда не сказал? Все, бежим, бежим, тебе надо бежать, бежать, бежать, бежать, быстрее, бежать, бежать, бежать. Так, все, мы перебежали. Супчик уже готов. Если вы сделали такой же идеальный супчик, как я, вам останется лишь одно. Если у вас есть специи, добавьте специи и еще немного поварите. А если у вас нет специй, то... Э, берите тарелки. Сколько у вас там, друзей? Берите, короче, тарелки. Выливайте вот эту красоту. Э, давайте всем ложки. И... Приятного всем аппетита. И всем пока. Пока, пока. И подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки и смотрите мои видео. Всем пока, пока. И просьбочка маленькая. Напишите, пожалуйста, в комментариях, какое вы хотите, ну, чтобы я еще блюдо приготовила вам и показала. Это будет у меня как вторая. Такая готовля, блюд. В этот раз я постараюсь всех предупредить. Так, ну ладно, всем пока!